Шалом, дорогие друзья, мы продолжаем серию лекций, предвещавших или поясняющих э, послание к евреям, а эти лекции или эти уроки я решил сделать, чтобы... Подготовить вас и пояснить какие-то концепты, чтобы легче было понять потом текст, который мы будем читать из послания к евреям. Я напомню вам в нескольких словах, что мы учили на прошлом уроке. Во-первых, я вам рассказал, что вопрос широкий, кто написал это послание, кому его написали явно евреям, по всей видимости, жив жившим в Александрии, принявшим мессианство Иешуа. Хотя это послание вполне может быть применимо ко всем тем евреям, которые жили по всему эры от и Рассеянью, которые были хорошо знакомы с терминологией первосвященник, жертва, искупитель, ханови, высокий пророк, великий пророк, которые знали нюансы того, что произошло в те времена. И я говорил, что есть большое мнение, много людей склоняются к такому мнению, что именно Лука, который был возлюбленный доктор по Писанию, и как некоторые шутят, если он был доктором, то явно был евреем, шутка, конечно, но что он являлся автором этого послания. Вопрос, который не изменяет ничего, мы просто изучаем Писание, что мы еще учили. В прошлый раз из недельного чтения Шофтим я пояснял, что в еврейском ожидании Мессия, он будет тот, который будет обладать четырьмя разными помазаниями для того, чтобы являть Господне присутствие на земле. А из книги Исход мы научили, что Господь сказал, я буду присутствовать посреди народа Израиля, если вы мне сделаете мигдаш, святилище, и будете слушаться, ходить моими путями, то через четыре, кроме духовного, сверхъестественного, непонятного человеку, я с вами буду говорить и другим образом я истолковывал слово Мишкан, Мем Мелых Царь, Шин это Шофет или Судья, Кав это кохен или Первосвященник «священник», и Нун это Неви или Пророк через четыре вот этих вот служения я, Господь говорит, буду влиять на народ и через народ, также на другие народы, чтобы была гармония. Мы учили этот момент, и мы учили, что все эти четыре титула должны быть присущи Машиаху. Когда пришел Иешуа, два из этих титулов стопроцентно осуществились в его жизни. Он сам и другие называли его пророк как Моше. И если не будете слушать этого пророка, ваша душа и карет твоя душа и карет будет вычеркнута из народа Израилева. И как Кохен и послание к евреям и другие места описания в Новом Завете показывают, что он хадатай первосвященник, ставший в позицию Хахадатая, особенного хадатая больше, чем любые человеческие ходатай. А вот позиция царя и судьи Теоретически, естественно, оно принадлежит Иешуа, но практически оно еще не осуществилось. Осуществится, когда он вернется в свое пришествие и будет царем на земле Израиля, чтобы устанавливать свою царскую власть и чтобы судить народы и людей в соответствии с их делами. Это мы учили на прошлой неделе, а сегодня мы продолжим изучать и тема нашего, и тема нашего разговора, она будет называться «Мишкан». Мешкан Давид, скиния Давидова. Скиния Давида это э, опять-таки. С, связано с словом «мешкан», которое я уже пояснил. Но здесь через скинию Давидова, которые эти упоминания мы встречаем здесь и там в «Деяниях апостолов» 15 глава, в книге Амоса, в, при жизни самого царя Давида. Поговорим об этом чуть позднее. Но почему нам важно понять этот момент скиния Давида? Потому что там мы начинаем понимать всю грандиозность того служения, которая вручена Иешуа и которая в определенной мере вручена каждому из нас. И как говорит Деяние 15 глава, Иешуа став первосвященником этой великой скинии, там в Деяниях скинии Давидова, в евреях она названа небесной скинией, а мы, священники, царственное священство, разделено на две группы людей. Евреев, верующих в Ешо, и неевреев, верующих в Ешо. И вот мы хотим сейчас пройти вместе этот момент, чтобы понять его чуть побольше. Но я должен начать с логического начала, чтобы всем вам было немножко проще понимать и следить по тексту об э, этом рассуждении. Итак, скиния Давида. Э -э, смотрите. То, что я даю вам, не есть Тора, сходящая с небес. Это мое индивидуальное понимание. Если вы будете писать нам в обратную связь свои мысли, пожелания, идеи, свои размышления, то все это здорово, и я вас приглашаю это делать. Итак, я хочу начать с времени, которое называется в писаниях «Темные времена человечества», а именно после Вавилонского строительства. В книге 10 бытия» написано, что от Ноя произошли, Симхам в Яфет, от них всех вместе 70 человек, представлены в 10 главе, которые являют из себя родоначальниками 70 народов, которые стали коренными народами для всех тех тысяч народов и народностей, которые сегодня существуют на Земле. И в 9 стихе упоминается имя Нимрода, он был сильный зверолов пред Господом и по всей видимости этот человек так говорят предания не только иудейские но и шумерские и разные другие предания говорят что нимрод по всей видимости стал тем лидером строительства вавилонской башни целью которая было построить человеку имя против бога то есть ты господь там бог а мы здесь тоже господа большие примерно такая идея и написано в одиннадцатой главе что Сошел Господь посмотреть, пятый стих, увидел, что они сразились, сказал, никто им не помешает, даже ангелы не помешают им. И написано, сошел и сам смешал им языки, сделал людей, племена разные, группы разные, не понимающие друг друга. Результатом этого случился определенный хаос. Это как сегодня бы нарушила связь между всеми интернет-связывающими сетями. И как результат был бы большой хаос, вот тогда такой хаос дисгармония наступила в человечестве тогда родились из вавилона две величайшие идолопоклоннические схемы которые до сегодняшнего дня работают и э, через них люди служат идолам некоторые э, некоторые служат в понимании религиозном некоторые просто по светской жизни не понимая что они делают именно тогда в вавилоне родилась поклонение валу бога солнца которое потом выражалось в человеческих жертвоприношениях сегодня этим э, можно обозвать все те аборты которые сделаны которые убивают нерожденных младенцев или разные другие вещи которые убивают человека стерилизация не знаю что каждый по-разному смотрит на этот момент с другой стороны именно в те времена родилось поклонение богине небес небесной богине и небесной царице точнее и потом этим э, титулом награждались такие идолы, как Аштор, Иштар, Ашторет, Астарта. Э, то, что называлось э, культ плодородия. Суть которого сводилась к оргиям сексуальным. И, э, и сегодня в нерелигиозном обществе это выражается разными развратами. И Вы сами знаете, о чем я говорю. То есть, все до сих пор осталось. Но в те времена... Тьма покрыла землю. Люди, не понимающие друг друга, злые на Творца, поклоняющиеся идолам. Тьма. Посреди этой тьмы Господь призывает Авраама и говорит Авраам, поди со Мною. Если ты будешь со Мною, то ты и народ, который произойдет от тебя, будут особенными в Моих руках, инструментами исправить все, но вы будете особенными. Именно тогда выходит... Вот такое выражение Амсгула, люди, взятые в удел Богом, то есть особо приближенные к нему, для них многие аспекты текут иначе, не так, как для всех остальных людей, которые находятся под сенью Вавилона. Наверное, в этом выражается до сегодняшнего дня определенный эффект. Божьей верности и Божьих отношений и каких-то непонятных вещей, которые случаются с еврейским народом. Говорю, как представитель еврейского народа, но без всяких похвал. Это Господь делает, не мы делаем. Когда-то Бисмарк хотел доказательства существования Бога. Один из советников сказал ему, посмотрите, евреи, рассеянные по всей земле, все равно сохраняются как народ со своей индивидуальностью. Через больше чем сто лет с того момента как с бисмарком говорили на эту тему смотрите что существует израиль развит и прочее прочее прочее Итак, так авраам его отношения с богом растущие отношения с богом пик этих отношений приходится к 22 главе бытия когда господь просит у авраама принести в жертву ицхака в те времена это было распространенный обычай у язычников но для Божьих людей, как такое могло быть, написано, искушал, испытывал Бог Авраама, проверял его. И суть той проверки стало обращение к Богу, Бога к Аврааму в 16 главе 22 книги «Бытия». И вот здесь очень таинственный текст. Я много лет уже размышляю над этим текстом, и мне тяжело вообще воспринять его и понять его. Я только понимаю его как факт случившийся изменивший всю историю земли написано и сказал возвал коврам ангел господин с неба во первых тут важно понять что ангел Господень представляет творца творец невидим живет в нерукотворном царстве он над всем перед всем он больше всего непонятно увидеть его человек не может умрет написано в этом писании и э, ангел представляющий бога по сути несет информацию Аврааму ту же, которую бы он получил, непосредственно говоря с Творцом. Но мы знаем еврейское выражение, что посланный равен пославшему ему. То есть, в данном случае ангел, Господень выражает Творца. И вот слова. «Мною уклянусь», говорит Господь». То есть, Бог говорит, я собой уклянусь тебе. Вообще непонятно. Все ангелы, херавимы, серуфимы, все начальства власти, мироздания, которые существуют в мире, о чем мы очень мало знаем. Все это пыль перед Творцом. Каждый из этих небесных небожителей, по сравнению с людьми, это духовные великаны, по всей видимости. И вот тот, который над всеми ними клянется Аврааму. Дохватило да бы просто обещание, но он клянется невероятный концепт. Просто помеч, по, по, по, поразмышляйте об этом, клялся творец Аврааму и сказал если ты будешь со мною и вот будешь продолжать то, что начал за то, что ты не пожалел сына своего, то я благословляю, благословлю тебя, то есть в твоей жизни случится как бы умноженное благословение, ты мой в этом самое большое благословение благословение это никогда тебе дарят мерседес мерседес в конечном итоге сгниет и ты его выбросишь но где сердце ваше там и вы я буду с вами вы будете со мной Амзгула гула закрыты со мною я умножу семя твое как звезды небесные имеется в виду э, вы будете в том оригинальном призвании которое когда-то Адам потерял как звезды небесные потом такое же выражение случается у пророка Даниила мудрые будут как звезды на небосклоне то есть в какой-то особенной позиции и он говорит все семя твое будет вот там и как песок на берегу моря то есть ты распространишься среди народов и овладеет семя твое городами врагов твоих город первый город строил Каин то есть город в языке священных писаний символизирует как бы что-то не от Бога, как структуру. Это не значит, не, дай, не подумайте, что я говорю, что какие-то города не от Бога. Нет. Но в данном выражении города, города врагов это все, что против Бога. Твое семя превозможет все это. И благословятся в семени твоим все народы земли. И, то есть через твой народ. Одно из толкований священных писаний. А другое в семени, как говорится об одном, через твоего потомка. Мы понимаем, говорится про Ишуа Хамашеха. И вот Аврааму Бог говорит, твой народ будет Амсгула, моими детьми. Потом, когда откровение начинает продвигаться вперед, и мы уже в Египте, народ разросся, 12 с колен, их уже там сотни тысяч, и выход из Египта с Моше, 600 тысяч взрослых, по-разному понимают это место Писания, разные историки и люди некоторые говорят что 600 тысяч это тысяча не, не, не в смысле тысяча единица 100 там 900 999 тысяча тысяча один не в этом понятии а 600 семейств то есть это сильно понижает количество вышедших из египта есть такое тоже мнение что их было числом примерно 30 тысяч а может быть и больше некоторые говорят 3 миллиона по разному не так важно этим людям Через Моисея Господь говорит следующие слова. Я читаю 19 глава. Он говорит, итак, 5 стих, «Если вы будете слушаться Гласа моего, соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые должен сказать нам Израилевым. Господь говорит, мало того, что вы мои, вы еще станете царством что-то священников, что такое царство священников? Что это значит? То есть Бог дает двенадцати коленам, каждому колену призыв, призвание, способность, возможность представлять Творца на земле и представлять народы Творцу. То, что потом делал Аарон и его семья куганим, и Левиты. Здесь была всему народу предоставлена потрясающая возможность стать священниками. 12 коленом, огромное количество людей. Здесь говорится, твоему народу, по сути, не ограничивается только мужчинами. Это все, какая-то непонятная связь, нечто ненормальное, особенное. Ну, мы читаем, когда позднее про Аарона, мы что-то представляем, он был как бы вхож в присутствие Господа чуть ли не моментально. Но мы знаем историю, которая описана в книге «Исход». Муше поднимается на гору на 40 дней получать продолжение Торы. В это время народ строит себе золотого тельца, поклоняются. Наказание из 12 колен только левий остается верным. И как результат не 12 колен священники, а только одни, одни левиты, одно колено. То есть программа максимум не совершается, программа минимум. И вот в этой программе Господь говорит... Моше, возьми бицелеля Бесалиил по-русски, постройте скинию, место, где мое присутствие будет. Это скиния называется скиния Моисея, скиния в пустыне. Там был ограда, двор, умывальник, жертвенник. Потом заходили в первую палатку, и там стояли светильники и приложения, И в следующей был Арон, то есть ковчег завета, в котором лежали скрижали, позднее лежала скипетр Моше и сосуд с манной. И Орона, я прошу прощения, и сосуд с манной. И вот эта вот конструкция, Мешкан Моше или скинья Моисея, она работала все время, пока народ был в пустыне. После пустыни народ входит в обетованную землю и устанавливает эту же самую Скинию в Шило. Сегодня это территория Самарии, и это рядом с палестинской автономией, там недалеко поселение. И раньше, в те времена, это было место, которое было дано э, Ефраиму. Это было место колена Ефраима. Почему именно Ефраима? Есть много разных мыслей. Моя такая мысль, скромно, Ефраим представлял из себя Израиль, 10 колен. А Иуда представлял двух, Иуда и Беньямин. Левий как бы был между коленами. И вот как бы присутствие должно было быть у Ефраима, чтобы Израиль получал э, дополнительное благословение присутствия Господнего. В этом месте Мешкан Моше, Скиния Моисея, простояло примерно 300 лет. То есть только подумайте, что такое 300 лет. Э, я даже не уверен, что такая страна, как Соединенные Штаты Америки, существует больше, чем 300 лет на сегодняшний день. А Скиния в те времена простояла 300 лет. То есть, место божественного присутствия. Если вы посетите это место, оно особенное. Там оно, оно находится не на высоте, оно как бы внизу, а горы как амфитеатр вокруг. То есть, люди собирались там и э, сверху наблюдали, как священники действуют во время праздников. Это было место особенное. Скиния Муше так работала. Но вот приходит к власти царь Давид. Мы идем... По периодам Вавилон, Авраам, Моше и вот мы уже э, там где Давид. Давид был особенным человеком. Здесь я хочу сделать несколько отступлений от библейского повествования. В еврейском народе про Давида говорят много и по-разному. Давид назван особенным человеком и вот такой допустим мидраж есть, что когда Адам согрешил и он должен был быть выставлен из предела Эдемского сада, он обратился к Богу с просьбой, покажи мне все поколения, я хочу видеть всех моих потомков, и мы все дети Адама, то есть он как бы тогда, не как мы голова, а нечто особенное, и он видит всех, и еврейский мидраш рассказывает, как вспышка он увидел Давида и спросил Творца, кто этот? Он говорит, это Давид, твой потомок. Очень особенный человек. И Адам спрашивает, а почему я вижу его как вспышку? И Господь говорит, потому что ему суждено прожить один день, родиться и умрет в тот же день. И Адам говорит, ты знаешь, Господь, я согрешил, я наказан. Ты дал мне тысячу лет вне Эдема, и потом я умру. Но я очень хочу, чтобы этот человек жил. Поэтому возьмет мои 1070. семьдесят. Мы знаем, что Адам прожил 930, а Давид – 70 лет. Мы не знаем, насколько все это правдиво. Я просто хотел показать вам, что имя Давида, оно всегда необычно популярно среди еврейского народа. Вокруг этого есть много всяких разговоров. Хотя некоторые критики, не наши еврейские, а Другие говорят, что царь Давид был никто, то есть это был царек маленького племени, который воевал тут на Ближнем Востоке с разными другими, и по сравнению с царями Египта или Вавилона, он был ничто и никто. Вы знаете, это мнение по-человечески тоже достойно рассмотрения, возможно. Цари Вавилона были намного более могущественны, и э, загородный дом любого из этих царей, возможно, был больше всего строения в Иерусалиме, но... После тысяч лет никто не помнит имен даже этих царей. А про царя Давида говорят и иудеи, и христиане, и мусульмане. Да и вообще в мире как бы есть такое понятие царь Давид. Э, люди, занимающиеся историей, архитектурой, скульптурой, все знают про царя Давида. А про тех великих в кавычках царей все забыли. Царь Давид, особенная личность, грешил тоже. Но был что-то в нем особенное, когда он приближался к Господу, и ничто не могло украсть вот этого единения. Он стал прообразом Машиаха. Еще один мидраж, так, для связки. Имя Адам, Алев далит мем, на иврите. Алев, Адам, далит, Давид, мем, Машиах. То есть в еврейской традиции путь от Адама к Искупителю Мессии всегда проходит через Давида. Ну и мы видим Новый Завет очень четко придерживаться придерживается этой вот э, э, концепции, но мы хотели говорить про мешкан Давида. И здесь вот сейчас мы приходим к новой теме. Мешкан Давида, мы дошли до с с с этого момента, сейчас я вам продолжу рассказывать.